Друзья мои, всем привет! Находитесь на канале Александр Автоподбор 25 Если вы смотрите это видео, значит вам интересен правый руль Интересны цены на автомобили с правым рулем Я вам напоминаю, что я занимаюсь проверками автомобилей перед покупкой проверяя как пробежные автомобили, так и беспробежные автомобили Проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей И сейчас у меня открывается новая услуга Это привоз автомобилей с аукционов в Японии Более подробная информация в WhatsApp Следующий момент когда вы уже запомните, все автомобили, которые стоят на авторинке «Зеленый угол», они все растоможены, все пошлины, все сборы уплачены. ПТС на них, на, всех, на все эти автомобили они есть. Грубо говоря, пришли, деньги отдали, договор написали, пошли в ГАИ, машину поставили на учет. Что касается поиска автомобиля на сайте drom.ru. Сегодня запишу видео прямо с компьютера, как правильно выставлять параметры, как искать автомобили Что касается а, привоза автомобилей с аукционов в Японии Здесь есть плюсы, здесь есть минусы То же самое касается и покупки на авторынке зеленый угол Есть плюсы, есть минусы Но однозначно, однозначно, если привозить э, автомобиль с Японии Во-первых, вы привезете себе именно то, что вы хотите Ту комплектацию, тот цвет, тот пробег, то состояние, которое вы хотите И однозначно автомобиль, он будет, э, ну... Не на большие деньги, да, дешевле, но подешевле, подешевле, чем, допустим, здесь он будет. Поэтому за более подробной информацией пишите пишите мне в WhatsApp. Сейчас покажу немного цен автомобилей, которые находятся уже в наличии в Владивостоке на зеленке. И покажу, как все-таки выставлять параметры на сайте drom.ru. Кстати, вот... Многие даже не знают, что есть такой сайт drom.ru. Вот в середине России, да, там западная часть, у вас что? У вас автору, авито. У нас автору, авито эти сайты не актуальны. Ребят, у нас drom.ru. Ладно, пойдем посмотрим цены и посмотрим, как искать автомобили на сайте drom.ru это у нас mitsubishi outlander автомобиль семнадцатого года выпуска объем двигателя 2 литра гибрид 4 wd 1 миллион восемьсот двадцать тысяч данный автомобиль сейчас находится на проверке так что мы получаем шикарный внешний вид гибрид автомобиль ездит как на батарее, так и на бензиновом двигателе хорошая комплектация хороший пробег на автомобиле вместительный салон очень много места именно вот сзади второй ряд сидений вот именно этим мне этот кроссовер очень очень нравится кожаные вставки дверная карта пластик тоже кожаная вставка И здесь вот такие пластиковые интересные вставки идут объемное багажное отделение Дверь открывается с кнопки, закрывается. Электросиденье. Дальше, ребят, полный, полный кожаный руль, камера кругового обзора, передняя камера, датчик движения по полосе. Адаптивный круиз-контроль, то есть система безопасности, хорошая магнитола, подогрев руля, подогрев сидений. Пробег на автомобиле 42 тысячи, что с ним происходит, не знаем. Вот только, только началась проверка автомобиля. В итоге что вы получите? Вы получите порядка 200 фотографий плюс видео со всеми плюсами, со всеми минусами, минусами автомобиля. Фотографии салона, какие-то царапины, дефекты кузова, наличие ржавчины и так далее и тому подобное, народ. И еще хотелось бы уделить немного внимания, да? Когда вы набираете меня, либо когда вы пишете мне в WhatsApp, мне нужна конкретика. А не так то, что я хочу микроавтобус. Все. И я тут до что комаров тут много развелось. Комар сидит. Место такое на авторынке. Вот, э, не знаю, возле кустов. Короче, э, короче, очень много комаров. Пишите конкретику. Не надо писать. Я хочу Outlander. Какой Outlander? Что вы хотите получить от машины? Я не знаю. То есть, гадать я не буду, да? Вот, поэтому хочу фрит денег у меня столько то да вот что что я могу получить за эту сумму а, либо пишите свои параметры что вы действительно хотите получить автомобиля Там комар такой интересно летает а я вам уже скажу сколько вот а, автомобиль по вашим запросам будет стоить ребята также будут автомобили которые привезены на продажу сейчас я вам их покажу в данный момент есть два филдера это 18 года 18 года они не гибриды машины аукционные на дроме данных автомобилей а, еще нет стоимость миллион пятьдесят ну естественно естественно есть торг они все четыре балла с пробегами до 100 тысяч пробегаем сейчас покажу Обычные иксовые комплектации ну, в принципе в принципе все здесь идет стандартное. Данный получается автомобиль у нас. Пробег 7 тысяч. Кузовщина у него целая. То есть, как говорится, он не битый, не крашеный. Чисто аккуратный салон. 77 тысяч пробег на автомобиле. Машина не ржавая. Этот автомобиль только пришел с таможни. У него хорошая летняя резина. Резина у нас восемнадцатый год идет. 185-60 на 15. Он на ключе. Повторители. Установлены туманки. Туманки устанавливались уже здесь. семь тысяч пробег антиюз стоп коробка здесь вариатор система безопасности датчик при столкновении автосвет камера заднего хода есть Второй филдер тоже автомобиль 2018 года выпуска отличаются, ну, туманок здесь нет. Он тоже целенький, не битый, не крашеный. Я вам сейчас покажу. То, что он целый. Крышка багажника на этих автомобилях идет пластиковая. Автомобили есть передний привод, есть автомобили 4 воды есть автомобили, где а, гибридная версия гибриды полноценный гибрид все то же самое нет только туманок 75 тысяч вот аукционный лист номер лота номер кузова кому интересно пробить ставьте на паузу пробиваете. Хорошая магнитолога, розерия, камера заднего вида тоже есть. 1 миллион пятьдесят тысяч рублей. Стоят эти филдеры. Цена приятная, заманчивая на эти автомобили. Он тоже на летней резине тоже без литья хороший остаток резины резины девятнадцатый год 185 60 на 15 на дроме этих автомобилей нет кстати есть хорошая новость я думаю многие уже об этом знают да то что временно временно отменили кнопку эраглонас теперь если вы везете машину если вы там можете ее на себя и вы не дальневосточник то кнопка вам это не нужна. пока как бы там Скажем так, прям официальной информации нет, но я думаю, что все будет нормально. Кнопка нас, если, если раньше вы привозили автомобиль на дальневосточников, то есть если автомобиль рассумаживался на нас, нам эта кнопка не нужна. Вы покупали автомобиль у нас, у дальневосточников, вам эта кнопка тоже не нужна была. Если машина везлась на юрлицо, то кнопка Голнас она устанавливается в обязательном порядке. Поживем, поживем, посмотрим, что будет дальше. Ладно, ребят, в глобальную проверку. Подаваться не будем, я вам просто покажу действительно то, что автомобиль весь в родной краске. Аукционный лист можете сами открыть и посмотреть. Как видите, это все микроны. А, у любого прибора есть погрешность плюс-минус 10-15 микрон. Оно допускается. Кстати, толщины мером нельзя посмотреть пластик. Пластик нужно смотреть глазами. Да и вообще, в принципе, глазами. Своими глазами можно много чего увидеть. Толщиномер э, не всегда показатель. Бывает, красят так, то, что толщиномер будет стрелять, как родной слой краски. Убедились, что весь автомобиль в родной краске, родной пробег на автомобиле следующий автомобиль который я вам хочу показать это honda fit внимание пробег на автомобиле тысяч, стоимость автомобиля 960 тысяч рублей машина аукционная это не битье была небольшая мятенько на пороге и на двери сейчас я попытаюсь найти фотографии и вставить на экранах сейчас видите да то что на двери была небольшая мятенько и порог был немножко подмят все остальное все остальное идет целое три с половиной балла аукционный лист все указано b3 b2 по левой стороне было все чисто 960 тысяч пробег 17 тысяч на автомобиле обратите внимание состояние подкапотного пространства двигатель никто не мыл и машина не ржавая радар датчик при столкновении туманки 18 год повторители так резина у нас 18 год 185 60 на 15 тоже вот пришел автомобиль нужна небольшая уборка фит очень популярная модель постоянно их спрашивают постоянно но если честно я на авторынке кстати по моему на дроме на дроме его еще тоже не выставляли я на зеленке не видел фита по такой стоимости с таким пробегом может я ошибаюсь но не видел я состоянии кнопка старт он на климате вариатор usb вход розетка 12 вольт газов с магнитола хорошая больше чем пол бака японского бензина пробег 17000 мультируль круиз-контроль адаптивный датчик движения по полосе до да? Камера заднего вида все есть. 960 тысяч. Так, ну и по факту, что мы с вами имеем? По левой стороне. Левая сторона у нас чистая. И, ребят, я вкратце по несколько раз на детали покажу. то что все действительно оно целое. Левая сторона вся целенькая. Крашенные элементы отсутствуют. По правой стороне окрас идет по низу двери. Как раз где была вмятинка. Да, вот он незначительный окрас и окрас небольшой на пороге присутствует. Дверь идет задняя правая целая и по Японии, по Японии идет окрас заднего правого крыла. То есть еще раз заднее правое крыло красилось в Японии, никакой шпаклевки нет, не здесь нет. Все. Вы ну посмотрите состояние автомобиля по низу, ребят, я не буду делать записывать, делать запись экрана, я просто сниму на камеру экран компьютера. Значит, сайт называется drom.ru, забивайте абсолютно в любом поисковике, заходим, продажа автомобилей в Приморском крае, можете выставить город Владивосток. Допустим, вы хотите себе, я не знаю, вот Toyota у нас выпадает, Toyota что. Toyota Prius. поколения выставлять не надо. Вот они, вот эти вот параметры, которые вам нужны. Можно выставить ценник, но опять же не вижу смысла выставлять цену. Выставляем год автомобиля. Пускай это будет там 12-14 год. Ставим галочку не продано. КПП ставить не надо. Топливо ставить не надо. Тип кузова тоже ставить не надо. Цвет хотите выставляете, хотите нет. Вообще не каждый указывает цвет. Документы. Важный параметр. Документы в порядке. Потом не спрашивайте, почему приюсов нет там а, по 400-500 по тысяч рублей. Все вот эти дешевые автомобили, они все без документов. Повреждения тоже важный параметр. Не требуют ремонта. Руль. Любой, левый, правый, не вижу смысла выставлять. Всякие вот эти отчеты, сертификаты не надо выставлять. Мощность тоже не вижу смысла выставлять. Пробег тем более, пробеги скручивают. Галочку поставить без пробега. Пожалуйста, вот вам стоимость на все приусы. Почему такая большая разница в цене? Да, допустим, 2012 год 1 миллион 50 тысяч и 12-й год 990 тысяч. Ребят, все будет зависеть от состояния, от комплектации на автомобиль. Сейчас опять же я в подробности не буду да, вдаваться. Прервался я на звонок, но опять же, да, вот это, смотрите, G-комплектация, G-комплектация, она всегда будет подороже, S, -K, S -K это обычно стандартная комплектация, плюс все зависит от продавцов, продавцы тоже, кто-то там а, одну сумму хочет на автомобиле заработать, кто-то хочет заработать другую сумму, да? кто-то поменьше, кто-то побольше. Ребят, и вот так это касается абсолютно, абсолютно всех автомобилей, будь то RAV, будь то там X-Trail, будь то CHR. поэтому не ленитесь. Заходите, вот э, мне поступают звонки, вы меня спрашиваете в WhatsApp, да, я буду делать то же самое, вот то, что я вам сейчас показал, заходить на дром и смотреть средний ценник на автомобиль. К средней цене, к средней цене я бы, наверное, прибавлял бы 20-30 тысяч рублей, да, и все, в принципе, за эти деньги можно взять хороший, достойный автомобиль. Друзья, на сегодня все, будем заканчивать, поэтому если вам нужна проверка автомобиля, который уже привезен, завезен в Россию, звоните, пишите, обращайтесь. Мой номер телефона указан в описании канала и под каждым видео. И также, если вы хотите приобрести автомобиль с аукционов Японии, всегда будем рады вам помочь. Всем пока, всем хорошего настроения.